Всем привет! Каждый из нас попадает в неловкие ситуации и если кто-то успел снять это на камеру, то они сразу же разлетаются по всему интернету. И сегодня ты увидишь самые нелепые случаи, после которых будешь рад, что это оказался не ты. Когда все указывает на то, что баскетбол это не твое. Видимо, этот парень решил упростить себе работу и придумал легкий способ подъема цементных мешков на крышу, но где-то он все-таки ошибся в расчетах. Когда в финале Форд Боярда ты выложился по полной и пришел в магазин поменять монеты. Когда в магазине электроники сказали, что пришлют лучших специалистов по установке телевизоров. Тот момент, когда на работе у тебя почасовая плата. Этот кот явно никогда не останется голодным. Оказывается не только домашние животные могут клянчить еду жалобными глазами. тот момент, когда хочешь себе татуировку и ищешь кто сделает ее подешевле. Не удивлюсь, если этот парень на пляж приносит с собой солярий. Вот почему нельзя доверять уличным фокусникам. когда ты слишком долго был в космосе и забыл как работает гравитация. То чувство когда твои проблемы от тебя ускользают даже в животном мире никто не любит стукачей Этот парень хотел продемонстрировать прочность натяжного потолка, но слегка переоценил его возможности. Когда немного переборщил с острой едой. Видимо этот парень нашел проход в другое измерение. Не обязательно переплачивать за виноград, когда можно купить изюм и сделать ему инверсию. Видимо кот заранее знал, что все так и будет. Хозяин этого автомобиля нашел оригинальный способ замены задних фар. У всех есть такой друг, который не хочет тратить деньги на мелочи и говорит, что это можно сделать самому. Это я в детстве, когда впервые увидел Человека-паука. Этот израильский фокусник Лиос Шем превзошел даже самого Гарри Гудини. Этот парень точно бы занял первое место на олимпиаде по прыжкам в воду. Так вот откуда появилась эта игра Вот что остается за кадром красивых фоток в Инстаграм Когда купил новую машину и приехал показать ее друзьям. Этот приятель явно получил хороший жизненный урок на будущее, когда на работе был очень тяжелый день. На самом деле, содержать собаку не так уж и накладно, тот момент, когда прочитал начало инструкции и думаешь, что и так все понятно. Наверное с самого начала было плохой идеей забивать саморез молотком, когда всем говоришь, что у тебя серьезная и ответственная работа. Когда позвал к себе домой друзей, но родители пришли намного раньше. Парни, берите пример, как можно легко завоевать даже самое суровое сердце.